Не откладывайте близких людей на потом, потом их не будет. Добрый день, друзья! Видеофантазия приветствует вас и приглашает посмотреть новые видео. День только настал, а уже 6 вечера. Неделя едва наступила в понедельник, а уже пятница. Вот месяц прошел, и год почти закончился. Так и прошло 40, 50 или 60 лет нашей жизни. И мы осознаем, что потеряли своих родителей друзей, и мы понимаем, что впереди остается все меньше времени. Так давайте попробуем по максимуму использовать оставшееся время. Не нужно стесняться искать занятия, которые нам нравятся. Давайте добавим цвета к нашему серому. Давайте улыбнемся тем мелочам жизни, которые являются бальзамом для наших сердец. И в конце концов, давайте продолжать наслаждаться этим временем, которое осталось нам. Давайте попробуем не откладывать на потом. Я сделаю это позже. Я скажу потом. Я подумаю об этом позже. Мы откладываем все на потом, потому что не понимаем, что потом кофе холодный. Потом приоритет меняется, потом год заканчивается, потом здоровье ухудшается, потом дети взрослеют, потом родители стареют, потом обещания забываются, потом день становится ночью, потом жизнь заканчивается. И потом часто бывает слишком поздно. Так что не откладывайте ничего на потом, потому что ожидая потом... Мы можем потерять лучшие моменты, мы можем потерять друга, мы можем потерять нашу настоящую любовь и человека, которого мы любим. И тогда это уже нельзя вернуть обратно, несмотря на наше сожаление об этом. Сегодня самый подходящий день, этот момент сейчас. Мы уже не в том возрасте, когда можем позволить себе отложить то, что нужно сделать немедленно. Поэтому давайте посмотрим, если у вас нашлось время посмотреть это видео, то поделитесь им сейчас, или может быть отложите его на потом и вы уже не поделитесь этим больше никогда. При создании видео мы ориентируемся на ваши Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.